Всем привет! Сегодня на странице Instagram Анастасии Задорожной появились фотографии с ее свадьбы. На первом снимке артистка продемонстрировала татуировки на запястье и пальце в виде росписи жениха и невесты, а на втором, собственно, появились и сами молодожены. Правда, их лица частично закрыты маской. Хороша парочка, баран да ярочка сделала подпись под фото Настя. Впрочем, подписчиков Задорожной удивила лаконичность, с которой певица в целом подала такое грандиозное мероприятие, как свадьба. Никаких деталей торжества в сети, да и снимков всего два. Вуменхит поинтересовался у певицы, почему так произошло. Актриса пояснила, что уже давно не рассказывает общественности о своей личной жизни. Я сейчас отказываюсь от любых комментариев на эту тему. И как вы, наверное, заметили, в Инстаграме не написано, что была какая-то свадьба, прокомментировала Задорожная. Я просто не комментирую и не фокусирую внимание на том, что называется личным. Всю свою жизнь. Уже 35 лет. Если вы что-то знаете про меня и про мою карьеру, вы видите, что я этим не занимаюсь никогда. Тем не менее, актриса дала понять, что свадебное торжество все же состоялось. Вумен Hit поинтересовался у артистки, как пандемия повлияла на масштабы проведения свадьбы. «Мое личное мероприятие было таким, каким оно было, и никак не связано с тем, что сейчас в принципе есть какие-то ограничения. Я сделала то, что я хотела сделать», — пояснила звездная невеста. Напомним, что избранником Насти стал молодой человек по имени Владимир. Он ровесник актрисы, занимается бизнесом.